Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня в видео мы продолжаем рубрику с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах, перед просмотром этого видео я прошу поставить лайк авансом, подписаться на канал если вы еще не подписаны и собственно давайте с вами начинать, первую свою сделку я открывал по инструменту SNX, такая спота на круглой отметке 4,5 доллара, я вижу крупную плотность на тысячи монет, я не скажу то что эта плотность супер огромная супер такая прям большая, но во всяком случае у нас наблюдается нисходящая тенденция, в целом график у нас идет на понижение Биткоин у нас также настроен Как-то более так шартово Поэтому уже два фактора зайти здесь На понижение Следующий момент, то что понятно За каждым минимумом у нас скрываются стоп-лоссы Скрываются ликвидации каких-либо ребят Которые стояли там с огромными плечами Вполне можно было э, рассчитывать На то, чтобы получить какой-то Либо импульс. Моя ошибка в данной ситуации В том, то, что я начинал заходить довольно-таки Заранее. Как раз таки начинают разбирать Эту плотность и вот та самая точка входа не нужно заходить заранее потому что вполне реально то что у нас может пойти какой-то отскок и вас на этом отскоке как раз таки выбьет по стоп лоссу я уже начал ставить стоп лосс потому что заметил что в последнее время заигрываюсь и многие там возможно не понимают но в день я открываю максимум три сделки то есть я целый день могу сидеть за компьютером у меня здесь открыт отдельно скринер и если я не вижу каких-либо ситуаций я просто-напросто не захожу когда ты сидишь на стриме тебе хочется открыть побольше больше сделок ты начинаешь как-то волноваться, искать ситуации там, где их нет и открываешь всякую ерунду. Когда ты сидишь сам себе, отдельно скринер, ты находишь точно свои ситуации. По данной ситуации ничего сложного нету, я ловлю импульс, можно было уже фиксироваться один к одному, я лично выставил тейк профит на 1%. Параллельно я нашел еще одну интересную ситуацию, только уже по другой монете, я начал за ней наблюдать, это монета НКН. Здесь у нас была крупная плотность стакан спота. и в общем надо было рассмотреть как раз таки опять же отскок от этой плотности. Моя стратегия это торговля от плотностей, собственно не знаю почему здесь я ждал какой-либо пробой, я думал то что биток у нас также хорошо уйдет на понижение. Ну и можно будет словить какой-то пробой Надо было брать отскок, стоп-лосс был минимальный Не знаю, почему я этого не делал Во всяком случае, я просто за этой монетой наблюдал И когда бы начали разбирать эту плотность Когда бы повысилась активность в стакане Я бы заходил здесь в пробой этого уровня но пока параллельно наблюдал, была также открыта сделка по SNX, поэтому я тут никуда не спешил, просто наблюдал. Также обратите внимание, изначально у меня стоял Take Profit, но потом по SNX я раскинул просто три лимитки. Я подумал, то, что возможно будет очень хорошее какое-то сильное движение, поэтому и раскинул лимитки вплоть до 3-4%. Это была ошибка, я обычно беру 1%, надо было все-таки забирать Параллельно показываю то, что уже готов опубликовать запись Max Это не сигналы, это просто мои сделки в режиме реального времени, чтобы вы понимали, как я их нахожу По данной ситуации срабатывает одна лимитка, меня вот забирает только одну лимитку Ну и остатки потом были закрыты по стоп 100+, монета начала откатывать Я вижу то, что у нас здесь есть небольшая такая наклонка и как раз таки за этой наклонкой я поставил свой стоп-лосс, но стоп-лосс мой здесь выбило и получилось то, что эта сделка была закрыта в целом в убыток. Также по НКН можно было спокойно брать отскок, я этого не делал, но как вы видите отскок уже на самом деле есть. Многие ребята мне пишут в комментариях то, что плотности не работают, от плотностей никаких отскоков нет, наглядно показываю. Работают от отскоки, на данный момент их торговать спокойно можно. Эта сделка по SNX была закрыта в убыток небольшой, совсем. Если бы я выставил свой take profit, ничего не менял, я бы прям. Фитильком закрылся в плюс 50 долларов но к сожалению закрываюсь в минус чисто на комиссии 13 числа я больше не торговал открыл только одну сделку как вы видите я больше сделок никаких не открывал одна сделка в минус все больше я не торгую следующая сделка была открыта уже на следующий день по инструменту риф и в стакане спота я увидел крупную плотность и от этой плотности я начал набираться почему я начал набираться так заранее потому что утром ребята чтоб вы понимали стоял крупная плотность на отметке вот здесь она стояла и здесь я ожидал хорошей точки для входа ожидал когда мы прям очень плотно подойдем к плотности но я не набирался и это была моя ошибка надо было все-таки набраться стоп лос там все равно был 0.3, 0.35. я почему-то это упустил я думал то что мы еще немного ниже сходим но как вы видите эта монета дала больше 3 процентов я обычно беру если отскоки то примерно 1%. Стоп лосс у меня 0.203, а выжимаю 1 и больше процентов. В данной ситуации монета дала 3% но я не заходил, на данный момент мы с вами можем заметить то что вот в этой вот зоне у нас опять же появляется крупная плотность, я смотрю то что эта плотность у нас на самом деле настоящая, несколько раз мы к ней подходили тестировали, ее потихоньку разбирают, но это прям огромная плотность для данного инструмента, чтобы ее просто мгновенно разобрали, да я вижу биток у нас идет на понижение, вполне мы можем сходить ниже, но пока цену будет удерживать вот эта вот плотность, если что я для себя решил то что стоп лосс у меня явно стоит за плотностью, но. По постепенно я буду добираться в этой позиции потому что вполне реально то что мы можем подойти еще ближе к этой э, плотности но если что я просто доберусь на самом деле так и было цена немного ниже опустилась я еще добрался здесь стакан был довольно таки резиновый на споте мы ниже этой плотности не уходили но на фьючерсах мы опускались ниже этой отметки поэтому иногда приходилось убирать стоп лосс чтобы меня просто нечаянно как-то не задело и не закрыло некоторое время я также думал добавлять ли третью часть в эту сделку также держал уже мышку над стаканом чтобы при разъедании этой плотности выйти просто с позиции здесь держу мышку вижу то что все окей параллельно выставляю стоп-лосс потому что ходил по своим делам сразу выставил третью заявку ее забирает и потом чтобы уже перестраховаться переношу стоп еще немного пониже После цена у нас наконец-то разворачивается. Биткоин у нас также, грубо говоря, дает одобрение. Здесь я выставил стоп-лосс уже в свое нормальное место. Ну и, собственно, ожидал закрытия по этой сделке. Да, было запильно. Да, было долго. Но, во всяком случае, пошло хорошее движение вверх. И сделка была полностью закрыта по лимиткам. Плюс 150 долларов. Если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, вот та самая, ребята, сделка. Эту неделю я открыл хорошо. Плюс 158 долларов. И как вы видите, эту сделку я закрыл довольно-таки рано Первую лимитку я открывал еще, когда цена не подошла до плотности Потому что я не знал, подойдет она, не подойдет Но чтобы перестраховаться, чтобы открыться заранее, чтобы точно быть сделки, я открывался как вы видите, был довольно-таки длительный запил, я еще добавлялся, еще добавлялся, но это все, грубо говоря, мне пошло на руку и принесло 158 долларов. Вот, ребята, за целый день я открыл всего лишь одну сделку. Мог бы открыть две, вот еще мог вот эту вот сделочку открыть, но я в этой сделке не поучаствовал, что-то побоялся, и, как вы видите, почти 4% можно было вытянуть. Я бы, конечно, зафиксировался уже где-то вот в этом вот месте, когда бы цена дала 1%, я бы вот такого вот движения не ждал, но, во всяком случае, вы должны понимать, то что от плотности все работает. Стоп-лосс минимальный. Если бы стоп-лосс был 0,3%, сделка 1,10%. Просто спокойно. Конечно, не каждый такое движение выждет, но такое движение есть. И эту плотность в конечном итоге с этого места убирают. Ее просто переносят. Потому что, если эту плотность вкинуть по рынку, вы представьте, 69 миллионов. Вот здесь стоит плотность 3 миллиона, 4 это 7 миллионов, 8, 9, 10. Это вот полностью стакан выкупается. Это идет очень такое вот сильное движение вверх. Да, маркетмейкеры, возможно, как-то там затушат это движение, как-то его погасят, но чтобы вы понимали, это все равно будет хороший такой сквиз. Но я думаю, понимаете плотности работают торговать от них можно первая ситуация дала бы 3 процента но я в ней не поучаствовал вторая ситуация у нас уже дала 2 процента я заработал 158 долларов можно было в два раза больше там 300 долларов вытянуть но я обычно кроюсь уже на одном проценте мне это вполне достаточно я сохраняю соотношение один к трем это все окей это круто даже больше мне это хватает вот на данный момент на балансе 8000 почти 500 долларов скорее всего я утром проснусь и уже будет даже больше потому что. Потому что там постоянно падают какие-то реферальные кэшбэки. Я вам это уже все показывал. Ну и кому интересно, давайте покажу вам свою историю сделок. Вот вся история сделок. Там пошли сделки уже у нас по SNX за предыдущий день. Ну и там уже пошел, опять же, предыдущий день, который я показывал в прошлом видеоролике. Вот, ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что на самом деле 45% людей смотрят мои ролики без подписки. Давайте добьем, наконец-то, уже 100 тысяч на канале. Сделаем эту распаковку. В общем, ставьте лайк аванса, пишите любой комментарий для продвижения этого ролика, если оно вам было также полезным. Всем удачи, всем проф! Всем счастья, всем пока